все все убитые и трубы и стены и даже он на потолке забомбили в общем очень сильно разнится с восприятием либо там в польше либо в голландии то есть все таки здесь какой-то такой вообще полный индастриал полный, полный полный трэш начинаем свой обзор я нашел стены с граффити вот это забор такой сеточку Сверху, притом обнесен колючей проволокой и... Да, вот. и в общем здесь такие бомбинги всякие тегинги и тому подобное Вы можете это все наблюдать Но, как я сказал сегодня будет у нас рассказ про бомбинг и тегинг который поглотил гамбург и в общем то вот эта вся тема сегодня будет в нашем выпуске а единственная надпись вот из этого всего имеющая Ценности, очень огромную ценность. <реклама> ну а сейчас мы по это погрузимся немного э, под мост. А по идее все такие места, которые находятся под мостом, должны а, располагать какими-то граффити. Ну посмотрим, сейчас оценим, что здесь происходит вообще. Ну да, вот понеслось такие писюлечки. Бомбинг, бомбинг, бомбинг. На той стороне у нас также имеется бомбинг Инкаф КГЗ. Факс полис, наверное, что-нибудь такое. И сверху поедут. по кто-то взял, запоганил это граффити и таким образом сделал э, как бы вызов слышь, типа, это херня а не граффити, я могу лучше вот, ну, это типичные такие войны между граффити райтерами, которые такие чисто дворовые, но мост забомбили конкретно э, вот здесь все избомблено, то есть как бы в последнее время они... Гамбург просто потопает в таких, такого рода писюльках, вот, и это как бы немного, честно говоря, не очень классно. Граффити 2014 года, ну, честно говоря, ну... Стоило бы уже вводить какие-то термины, которые отличали бы граффити как искусство от граффити просто вот таки, такого рода настенных, э, настенных шрифтов, которые, в принципе, ну, представляют собой выражение, подростковое выражение. То есть я, я здесь был под мостом, как я ожидал, нашел очень много вот таких граффити и... Как я уже сказал, за последнее время в Гамбурге очень много появилось подобного рода писюлек. И это больше напоминает на бескусные а, акты вандализма, или точнее, то есть такое отрыжка капиталистического общества. То есть в Голландии, честно говоря, я такого не видел. А Биля, это больше напоминает... Американизацию, ну, на мой взгляд, Голландия больше американизирована, нежели Германия, но судя по такому обилию вот этих граффити, то есть можно здесь заключать либо, соответственно, что немецкие граффити-райтеры более безбашенные, либо больше ненавидят немецкую систему, все всю устройство государственное и таким образом выражают свой протест очень большим количеством подобных бомбингов либо же это просто как бы в Германии ну, есть два полюса таких это как э, э, мега крутые художники которые граффити позиционируют как искусство и рисуют исключительно на легальных официальных стенах выделенных муниципалитетами какими-то и таким образом украшают городское пространство. И, соответственно, вот такого рода всякие молодые граффити райтеры, как подрастающее поколение, которое убивает новодел. Как вы видите, стены здесь новенькие, но уже убитые. Очередное доказ... доказательство того, что в Гамбурге просто все... Покрыто бомбингом, и он утопает в последнее время в бомбинге. Это вот данные стены электро... электрощитовой, или как это правильно назвать. Но это, вероятно, вообще первые работы какого-то паренька. Вот он здесь такой самый, самый безопасный уголок нашел себе, чтобы исполнить без особого адреналина вот полностью забор данного предприятия, который еще и сверху обнесен колючей проволокой полностью забомбили. А сверху этого промышленного здания такая из как сказать то есть, грубо говоря, такой навес сделан из окон. И графически забрались туда и также покрыли все это краской и. Видимо, это мешало работе, так как недостаточно света проникало во внутрь помещения И его какие-то окна отмыли, какие-то вообще не получилось В общем, даже, мне кажется, какую-то часть граффити специально не стали обтирать Вот а там лицо мужчины, я его покажу чуть подальше на лицо этого мужичка с усами Решили вообще полностью не оттирать и оставить Возможно, он... работники решили, что он похож на шефа и решили его. И шеф решил даже на указание, чтобы его не стирать. И пожертвовал, ну десятком а, стекол и тем самым а, освещенностью помещения. Здесь снизу вообще такая получается лет, летняя, летняя терраса губитая. Также с граффити и выглядит как будто полуразрушена, но я думаю что это такая задумка ее сделали так но графичики также видимо вечернее время здесь приходят и устраивают свои практические занятия выложенная кострища кострища кострищ здорово такое вообще в общем вокруг камни по идее как бы в парках запрещено женщинам тут вроде кто-то разошелся и это самое Нормально ну, пожечь, погривить, как говорится. Вот. Ну и, в общем, ну, цель всего данного эпоса, как вы понимаете, это граффити и писюльки разные. Вот. Здесь у нас на камушках а, я нашел вот такие писюльки. А, вот там у нас за еще один камушек затеканный. В общем такая буда и самое интересное, что меня здесь привлекло, то, ну не этот гриль конечно, гриль изумительный вообще такой забетонированные земли, очень удобно. А вот, я думал только в Москве такие есть. А вот, а здесь как бы получается вообще прямо уже на деревьях херачат граффити, ну это, ну, честно говоря, это вообще не то что вандализм, это, это вообще, ну, честно говоря, руки поотрывать, блядь. Это тег одного из немецких графичиков, Мозас называется. В принципе, никто не знает на самом деле, как его по-настоящему зовут. А, вот. И вот такой олфскульный взрывной комплеческий стиль он использует для того, чтобы тегать. Ну вот здесь за зданием фото музея находятся также разбомбленные стены. Хороший спот для фотографов здесь они прицеливаются, вот еще там что-то ну, А здесь так вот все разбомблено получается. Да, что и требовалось доказать. В общем, как я и сказал, граффити поглотило Гамбург в полной мере. В одном из спальников я обнаружил работу, работу величайшего и устрашающего дайма